Ну что ж, начинается второй четверть финала, дорогие друзья Эго трипин против коллектива Олег <свят> Да, я не перестаю умиляться этому забавному названию Ребята назвались Олегами Доги Рипчик, Косяк, атак Myself и антоксис за команду Ego Trippin Олеги это Dirty Mind это... Этро, Атлантик, Ксанакс и Заев Вот такие составы Ну, по ножовщина начинается Эго Триппин открывает счет э, убитых Зарезанных соперников Начинается какая-то вообще просто карусель-карусель Кто пригнулся, тот молодец Тому в лицо не, не попало Но не попало вообще практически всем, кстати Всем игрокам обороны Uh, ну, 1-0, uh, так сказать, по ножевым раундам. Мега выигрывает выбор страны. Ну, я так полагаю, это будет стей. Но ну, мало ли, что я там полагаю. Uh, важно все-таки увидеть, прав я или не прав. И я все-таки прав. Напоминаю вам, дорогие друзья, что проигравшая команда uh, в данном матче покинет турнир и займет седьмое uh, место. Команда-победитель этой пары выходит в полуфинал, где сразится с эстонской командой Seven Forces e за право выхода в финал. Ну и тот, кто сейчас во время матча кого-нибудь зарежет, получит ГЛОК. Если не зарежет никто никого, то в проигравшей команде самый сильный игрок, по моему мнению, получит этот самый ГЛОК. Вот так вот. Ну что, через улицу пытаются действовать Олеги. А, в данном раунде Рипчик одной пулькой укладывает на лопатки Зайва. Атлантик, тем не менее, дает разменный минус по доги. Антоксис. Перспективная позиция под девяткой в окнах. Но соперники не открываются в эту перспективную позицию. Рипчик. Второй минус USP. Разменный фраг от Ксанокса. Ситуация 3 в 3, но установлена бомба. На девятку взбирается косяк. Никого не видит и не понимает, почему он, черт возьми, никого не видит. Десантируется вниз. Ну, у нас здесь в лобби, собственно говоря, находятся игроки атаки. Оп, dirty mind. Смотри как! Вот это да. Расстрелял. Расстрелял так расстрелял. А так myself забирает своего соперника. И счет в матче становится 1-0. А, бомба снята. <ц Rails> Простите, дорогие друзья. Какой-то небольшой... Экономический буст, конечно, за счет этой поставленной бомбы Олеги получают. В принципе, сейчас можно, ну, прикупить какие-нибудь пистолеты. Можно вообще ничего не покупать, просто провести фул В следующем раунде в любом случае будет бай. И поэтому то, что будет во втором раунде встречи, в принципе, значения большого не имеет. К Санаксу, кстати говоря, уже, опять же, тиммейты э, впихнули под ребро... Кое-какой острый предметик. Ну, а Dirty Mind не совсем удачно сейчас под радио открылся. Да, я думаю, вы тоже все это все прекрасно видели. Ну, Доги, я на 100% уверен, слышал, конечно же, движущегося соперника на крыше мейна. Пострелял ему в ногу, но не попал. Как-то, в общем, вообще сейчас интересно подходит эго-триппинг к обороне. А, Заев. Вот это Заев! Вот это Заев. Очень хороший, заевательский, я бы так сказал, хедшот сейчас прилетел от игрока атаки. Замечательный ваншот. Рипчик. Половину лайфбара снимает Заева, но Заев не сумел бомбу забрать. Это важно. Атака Myself. Спасает своего товарища и помогает ему в том числе справиться с Dirty mind. Ну, Зайв последний. По Заеву информация была весьма и весьма исчерпывающая. Единственный возможный вариант э, для заева ну, я не знаю, сейвить Дигл, оставаться без денег тут, конечно же, глупо, поэтому надо просто идти и умирать. А, ну, либо же попытаться выбить с кого-либо девайс и засейвить его. Ну, вариантов не так уж и много. В общем-то, их всего два. Заев выбирает вариант идти умирать. Ну, естественно, он хотел, конечно, забрать с кого-то эмочку. Попытаться этой эмочкой кого-нибудь, прихлопнуть. Но нет. Увы и ах. Все мимо кассы. Ну что ж, а вот и он. Девайсный раунд, который я очень долго ждал от Олегов. Целых два раунда я ждал. А Наконец-то сейчас мы посмотрим, как на калашах себя проявят Олеги. А, и через какую позицию, что самое главное, они будут себя пытаться реализовать. Заев открывает мейн. Открывает скрип, прошу прощения. Ну и мейн, в общем-то, тоже открывает. Даже я бы, наверное, сказал, закрывает Дабл кило, И пытается еще с девятки забрать одного соперника. Минус от Этро. А кто такой Этро? Когда вообще тут Этро появился? что то я даже и заметил. Ну, не суть. Не суть. Этро. Интересный. А, два игрока обороны остались против пятерых игроков атаки. Надо справедливости ради заметить, что Олеги провели раунд. Мое почтение. Очень крутой атакующий раунд вышел у Олегов. Поэтому тут уже, конечно, ни о каком... Ретейки речи быть не может, в принципе, игрокам обороны хотя бы спасти в свои девайсы. Вот хотя бы. Ну и это, собственно, косвенно, но все-таки намекает нам... Ого! В тиммейта прям. Прям чуть не забрал жизнь тиммейта. А, самое главное, что это нам косвенно намекает на то, что сейчас есть а, перспективы у игроков обороны... Получить огромные трудности по ходу первой половины, потому что, ну, Олеги, если каждый раунд так жестко будут атаковать, и Эго Триппин э, не найдут правильные точки, с которых можно эти агрессивные выпады удерживать, то, мне кажется, матч будет не такой очевидный которым мог бы сначала показаться Но, опять же, с точки зрения того Как команды участвуют в рамках турнира Олеги на данный момент Это, по сути, андердоги Их игру мы не видели Команду Эго Триппин, напомню, мы с вами видели в стыковых матчах Там они со счетом 16 Вот боюсь соврать, но, по-моему, со счетом 16-1 Ну, или 16-2 Обыграли команду Fallen Спирец. Ошибается Атлантик, оставляет в живых, 5 хп у Атак Майселфа. И в теории рядом находится, конечно, один из игроков атаки, который мог бы попытаться разменять, например, дать какой-нибудь прострел, но не в этот раз, не в этот час. Минус рипчиков скрип по Этро. Далее у нас ситуация 5 в 3, дорогие друзья. Оборона здесь, конечно, в численном... Перевеси находится, но на улице, собственно, есть еще игрок Непосредственно это Заев, один из опаснейших, как мне кажется, игроков коллектива Олеги Потому что, ну, его уровень стрельбы, я уже видел его на предыдущем турнире И там он играл, правда, конечно, за команду не за команду Олеги, но... Ай-яй-яй. Неудачно достает молотов. И в результате Рипчика забирает Заева. И численный перевес, естественно, благодаря этому минусу отправляется на оборонительную сторону. Ну, что всегда, конечно же, приятно. Обороняться в численном большинстве. Это всегда просто прям... Ну, замечательно-замечательно. Находится один из игроков атаки в сайде. Пытается прессинговать соперника с девяти... Рипчику надо, наверное, было все-таки доставать нож и пытаться резать. Выиграл бы... Выиграл бы Глок. Но нет. Завершающий минус от косяка. Счет 3-1. Ну вот, сбавили Олеге свою агрессию. И мне кажется, вот этого было делать на самом-то деле нельзя. Честно скажу. Думаю, было делать этого не нужно. Потому что тот самый первый девайсный раунд с агрессивным выпадом из скрипа... С агрессией э, Через будку Работал, ну, на ура Просто на ура, я не думаю, что нужно Даже вообще что-то было еще придумывать Второй раунд нужно было бы отыгрывать Как мне кажется, точно так же Этро забирает атаку байселфа э, Доги Попадает в голову Этро и практически еще забирает еще одного соперника. Но там Заев в паре с Дертимайдом все-таки справились. И 4 в 2. Вот видите, агрессия. Чуть больше агрессии у Олегов. И раунд сразу становится, ну, может быть, еще и не выигранным. Но хотя бы приближается к тому, чтобы стать успешным. Ксанокс. Легкий перестрел э, Антоксиса. Ну и косяк здесь последний, собственно. У косяка, конечно, очень мало шансов вообще здесь выжить. Тем более по нему уже пошел сбор информации. 16 хп. А с точки зрения выбивания девайса, э, косяка нужно просто не отпустить далеко от точки А. И в таком случае он просто погибнет благодаря взрыву бомбы. Но нет, он уходит под рампы. И, естественно, с рампов э, бомба его жизни э, не лишит. Санкс сейчас, кстати, мог подставить товарища по команде. Реально прям мог. Чуть-чуть бы его приступил сильнее. И в таком случае бомба бы его забрала. Но 3-2. Завтра, дорогие друзья, трансляция начнется также в 5 часов вечера по московскому времени. И мы отсмотрим с вами оставшиеся четверть финалы В рамках которого мы посмотрим команду... Как там? Чиллаверс, моменталка. В общем, там будет много а, интересного, много всего прикольного. Четыре команды там, разумеется, завтра будут играть. Я две помню, а вот еще две я забыл. Ксанокс, минус Антоксис. Ну, здесь продавлены рампы. И ребятам с диглами, естественно, вариков здесь а, победить никаких нету. Соперники с калашами перестреливают. Ну, дюжу жестко. Устанавливается бомба, само собой. Цель атаки. Атака, кстати, стреляет друг в друга за неимением соперника. Это вообще нормальное явление. Ну, а в кого-то же надо стрелять, а этот кто-то, ну, не открывается, черт возьми. Вот, видите, Ксанакс, что. ты там стоишь? Dirty Mind. Да чего они его пинают боже мой. Это ж заев, да, если я не ошибаюсь? Да, Зайв. Почему они все стреляли в зайв? Он Что он им сделал? Забрали доджи, доги и забрали следом еще и Рипчика. Увы, игроки обороны в сейве не преуспели, в победе в раунде тоже не преуспели. И тактическая пауза, как нам уже Атлантик сообщил в чате. Взятая команды Эго Trippin. Именно они сейчас взяли паузу, потому что, цитата дословная от Атлантика, они уже по ходу нас боятся, но я бы на самом деле не расценивал эту паузу как боязнь соперника, я бы расценивал эту паузу как, ну, самый банальный момент, вы сами видите, что по деньгам, отсутствующая вменяемая экономика, то есть нормальный бай сделать нельзя, и ребята, по всей видимости, решают... До какой цифры они будут закупаться Так, Dirty Mind опять какие-то танцы Ужасные начинает, смотри, что делает Пытается просверлиться в пол Не получится Увы и ах, не получится а Люди, у которых Есть склонность Или болезнь эпилепсия Не смотрите так что, в общем, немножко не одобряю, конечно, то, что Атлантик говорит, что его соперники его боятся, ну, его команду. Раньше времени никогда нельзя говорить гоп, да и потом, опять-таки, пока что что боятся то Ну, только начало матча. Идут пристрелочные раунды, притирочные раунды. Пока сейчас будут размышлять о том, какая должна быть стратегия на раунд, как экономика грамотно распоряжаться. То есть сейчас первая карта, ну... Учитывая, что это выбор Олегов, она должна быть для Олегов, в принципе, легкой. Но не зря же они нюк выбирали, да? Вот эго-триппин на Эншенте мы вчера с вами уже увидели. Это было 16.1, опять же, напомню. Ну или там 16.2. Вот, блин, забыл. Забыл. Дайте пока пауза, собственно. Пока есть еще немножечко времени, я быстренько гляну. У на момента. Здесь у меня есть файлик э, с итоговым счетом. Да, 16-1, не ошибся. Вот, 16-1 было на эншенте. То есть там, в принципе, Эго Триппин тоже никаких сложностей не испытывали. но и стратегически выглядели как игроки, которые понимают, как разыгрывать э, такую карту, как эншин. Олеги, а видимо, больше круто выглядят на нюке. Ну, раз они выбрали нюк, собственно говоря. Ну! Независимо от того, кто выиграет, я хочу пожелать удачи всем И, конечно же, приятного просмотра зрителям, черт возьми А то я вам до этого что-то не пожелал, ничего так Майселф, Антоксис Два минуса Ну а и далее атака что-то пока не нашла возможность разменяться Рипчик Чуть ли не убил Дёрти Майнда Дёрти Майнд, кстати, с 8 хелспоинтами Остался в живых и потенциально еще продолжает представлять опасность для оппонентов Заев забирает Рипчика Но 3 в 3 3 в 3, и взгляните на лайфбары игроков атаки. Даже при наличии вторых арморов, это все равно лоу хп. 8, 26, 38. 5-7 и диглы, которые есть у команды Эго Триппин. На самом деле сейчас действительно могут представлять угрозу для атакующей команды. И здесь нужно четко, так сказать, отдавать отчет. Четкий отчет, можно так говорить. Наверное, да. Четкий отчет о своим действием. Любой. Неправильный мув может привести к тому, что игрок атаки лишится девайса, и девайс отправится к команде Олегов. А Олеги, как вы видите, близки к поражению в раунде, а действительно близки. И вот тут уже теперь вопрос, кто кого боится, да? Где же теперь быстрый раунд от Олегов? Нету быстрого раунда, вот поэтому не нужно брать на себя а, чересчур больше. Нужно брать на себя ровно столько, сколько можно потянуть. Минус от косяка! О -о -о -о -о -о -о! пытался зарезать, что ли? Этро. Похоронили тиммейта Этро. У самого Этро осталось 18 хп. Ну и вдвоем здесь, конечно, игроки атаки. Игроки обороны, простите, должны выигрывать. И атак myself. А, завершающий минус в этом раунде. Ну вот вам, собственно говоря, и приколы. Благодаря которым... Раунд увенчался поражением для коллектива Олеги. Эго Триппин вновь вырываются вперед. И даже два автомата Калашникова еще и умудряются засейвить в данном раунде. Напомню, что это был фул эко. А, По-моему, только у Доги, если я не ошибаюсь, был армор. Все остальные были вообще на галике. То есть, ну вот, собственно, а, наглядное пособие того, как можно взять даже, казалось бы, полностью мертвый раунд. Опять же повторюсь, респект ребятам Это приятно видеть, когда вот даже такие раунды Заходят Это вносит огромный Рандом в матч Если, то есть, экономически э -э, Косяка его банда Могут, в общем-то, выиграть э -э, раунд с пестиками Ну, а чего ж тут про девайсы говорить Смотри, что Этро делает Расстрелял жопу Ксанекса Для каких целей, не знаю Но вот просто она ему, видимо, не очень понравилась Странно, вообще-то, если бы она ему понравилась Но... Ну, не понравилась, это нормально Атака Майселф Отрезан дымом, ну и, соответственно, можно догадаться, да, что через улицу какой-то раунд сейчас... ха Ха-ха-ха! Минус Dirty майн Замечательный выстрел от Атака Майселфа Самое главное, конечно, опять-таки, позицию держать... Максимально уверенно, чего вот нельзя сказать Про доги Ну а так Майселф отрабатывает косяк своего соперника Да, есть косяк в команде Но здесь я сейчас не про а, Того самого косяка Ох ты, Этро, какой хэдшотище Вот теперь уже по косяку как раз таки а, Приветствую вас, Арислан 2 в 3 ситуация оборона в меньшинстве Но Хотел я сказать, что Антоксис Идет поджимать к Санакса И здравствуйте, называется Минус со снайперской винтовки А так Майселф за счет позиции вырубает Зайва, остается один против двоих. Ситуация, объективно, конечно, очень сложная. Только Эйс способен спасти атак Майселфа. Только Эйс может его спасти. Ну, конечно, здесь, опять-таки, никакого Эйса быть-то, в принципе, просто даже не может. Потому что Этро находится на будке. И этого, ну, ожидал, определенно ожидал атак Майселф, что соперник будет где-то здесь. Но этого не хватило. Одни ожидания игру не сделают. Поэтому в очередной раз временная ничейка, дорогие друзья. 4-4. Эго Триппин вновь допускает своих соперников до... До близости, так сказать, непозволительной. Атака все-таки, как я считаю, должна брать поменьше раундов. Но... Uh, справедливости ради, опять же, то, что Олеги вот так разыгрывают атакующую сторону, говорит лишь о том, что будут проблемы во второй половине. У Эго Триппин, причем, не у Олегов. У Олегов будут проблемы на Эншенте, я вот практически в этом уверен. Вау! Замечательный хедшот сейчас от Антоксиса! Круто очень, холестанул сейчас за его это. Ответка за вот тот самый ваншот Который Заев сделал несколькими раундами ранее Ну и оборона при этом все равно по-прежнему находится, естественно, в численном меньшинстве Взбирается на девятку один из игроков обороны Тайминги Тайминги, черт возьми Этро погибает из-за этих неудачных таймингов Атака Майселф. Да ладно Забирает Ксанакса, который успел забрать косякайс И ситуация 2 в 2 с поставленной бомбой на точке А Атак Майселф и Антоксис уже при девайсах ну, а Дёрти Майн с Атлантиком такое, в принципе, не должны отдавать, как мне кажется. Это было бы очень неправильно и глупо отдать такой раунд. Но справедливости ради, ведь все таки это возможный вариант развития событий. Антоксис забирает Дёрти. Ну, и вот теперь задумайтесь, дамы и господа. Дефьюз китов нет. придется дефать до Талова. Антоксис засейвил тиммейта. И это Дефьюз, дорогие друзья. Эго Триппин забирает пятый раунд. Респектный ретейк, как я считаю, действительно было сыграно очень и очень круто. Антоксис в паре с Атак Майселфом сделали 4 минуса на двоих. три фрага забрал Антоксис и Атак Майселф один, но все-таки забрал самое главное. Ну и, конечно, этот дефьюз бомбы действительно очень здорово смотрелся ретейк от обороны. А я сказал, как вы помните, атака такой не должна отдавать, но нет... Позиционно, мне кажется, Олеги просто отдали этот раунд своим соперникам Когда попытались перетянуться Ну, один из игроков атаки попытался перетянуться на девятку Бомба-то стояла совсем не под девятку То есть это некомфортная позиция для сдерживания соперника И ну, любой фейк по бомбе и тебе придется открываться слишком широко То есть ты уже даже никуда не уйдешь Поэтому вот тут, мне кажется, конечно, была позиционная брешь Огромнейших масштабов Минус от атака Майселфа. Снайперская винтовка появляется у обороны. Атлантик тем временем понимает, да, что раз там есть АВП, открываться надо поосторожнее. Dirty Mind. Почему Dirty Mind все еще жив? Все. <laughs> Вопрос закрыт. Ох ты, Доги. Ничего себе, три минуса. Ну, приняли. Приняли форс-бай от команды Олегов. Теперь Олегов ожидает экономический раунд, собственно. То есть, Эго Триппин получает возможность вырваться вперед уже не просто на два матч а, в принципе, на три. Ну, конечно, вопрос заключается в том, насколько успешным будет сейчас раунд, а это, кстати говоря, форс э от Олегов, Текнайны и Мак-10. Я думал, здесь будет фул но нет, ребята, меня... Переиграли, так сказать, такого варианта развития событий я не ожидал. Ну, попытка прессинга под радио. И здесь килл от Антоксиса. Радио продавливается. Один из девайсов все-таки достанется одному из игроков атаки. А вот еще один девайс, который попадает в руки Этро. И Этро максимально продуктивно его реализует. Косяк. Вместе с Атак Майселфом остаются тащить этот раунд в паре. Косяк. Был вынужден покинуть позицию под девяткой. Делает минус по Оксаноксу. Остается Заев один. Заев. Забирает косяка, просто на волюшку, на таран. Уничтожил отпинал И уже устанавливает бомбу. Минута до конца раунда. Атака myself со снайперской винтовкой один на один с Заевым. Ну, снайперскую винтовку, понятное дело, он, конечно, поменял. Это правильный и, опять же, единственно верный мув. Заев поменял эмку на калаш, поменял калаш на эмку. Пытается запутать... На молекулярном уровне своего соперника. Ну и, в общем, очевидно, да, по прилетевшей гранате, где находится сам Заев. Ну и здесь, конечно, дело техники выиграть этот раунд. Заев с такими вопросами разбирается легко. А, 6-5. Раунд с тэкнайдами и маг Десятыми. Как такое можно было слить? Вопрос к команде Эго Триппин. На самом деле, обычный. Причем два минуса было сделано, но... Давайте, ладно, отдадим должное игроку с ником Этро. Благодаря только его стараниям, ну и, конечно же, Заев под занавес, э, был затащен этот раунд, потому что очень важные минусы были сделаны все-таки именно э, в мейне. Они отрезали возможность быстрой перетяжки через э, каналки. Ну и вот здесь сейчас Доги постоянно занимает одну и ту же позицию. И парадоксально лично для меня то, что Олеги постоянно под эту позицию отдаются. То есть они не придумали, как контрить своего энеми, находящегося в мейне. Но ну, здесь от отличный хедшот. Минус Dirty Mind. И 4 в 2, дорогие мои друзья. Ксанокс пытается выиграть перестрелку с оппонентом. Хороший хэдшот. Минус Антоксис. А выиграет ли перестрелку со снайпером? Нет, снайпер оказывается более продуктивным. С этой позиции отрабатывает по Ксаноксу. Этро последний. А сможет ли Этро вновь внести бешеный вклад во взятие раунда? Но сейчас ему для победы его команды нужно сделать аж целых три минуса. Что, согласитесь... В контексте данной ситуации будет сделать очень непросто. Контроля бомбы нет, да еще и в спину Доги заходит. А ну вот, ну что за просто невезение. Этро, может быть, бы и попытался. Может быть, и попытался бы. И может быть, даже вытащил. Если бы не заход к нему в спину. А, к слову сказать, Олеги вновь лишены экономики. И на табло при этом 7-5. Но теперь я уже не буду никакие выводы говорить поспешно, знаете ли, дорогие друзья. да, Потому что вы сами были свидетелями того, как Олеги... Выиграли раунд вообще ни с чем. На руках не было вообще ничего. Очень... о о, -о, -о Косяк! Все-таки не всех отпустил. но а тех, кого отпустил на точку Б, оказались очень сильно битыми. Антоксис добирает Атлантиса. Атлантика, прошу прощения. А следом добирает еще двух оппонентов. Заев последний. Ну, тут, конечно, Заев максимум. Мне кажется, результативности может проявить, сыграв просто на девайс. Ну, девайс выбит. И вот теперь этот девайс, наверное, надо сейвить. Ну, куда... Куда понесся, не понимаю. Квадрокилл от Антоксиса. И вот если, допустим, интересно Андрею, а Андрею наверняка интересно, вот в команде Эго на данный момент э, я мечусь между Антоксисом и Атак Майселфом, на мой взгляд, это вот сильные ребята. В команде Олеги это, безусловно, Этро и, безусловно, Заев. Вот пока для себя я еще не выбрал. Но наметил, так сказать, фаворитов этих команд. Потом выберем по одному. Ну, сначала нужно, конечно, досмотреть. А вдруг вообще будет минус с ножа, и тогда без разницы, кто фаворит. Но в любом случае я свое мнение сказал. Я считаю вот этих вот ребят... Сильнейшими представителями своих коллективов Тем временем команда Олегов Проходит на точку Здесь у них, собственно, тоже есть небольшие Трудности при выходе а, Под точку Б А, Кстати, Андрей со мной согласен В чатике он написал, да, я тоже так думаю и же, есть Ежи а, 4 в 3, численный перевес на стороне команды Эго но, как вы можете заметить Антоксис все-таки сохраняет этот перевес Даже невзирая на минус от Заева Вау! Да что он делает-то, черт возьми, это какой-то просто дисбаланс. Нахождение Антоксиса в команде Эго дает достаточно большой буст. Но Заев при этом, к сожалению, не в силах справиться со всеми своими соперниками, которых он встречает. И поэтому на табло 9-5. Ну что ж, последний раунд первой половины. Мы достаточно долго к нему шли. 25 минут шла первая половина. Это совсем-совсем можно сказать, что долго. Ну, если так брать, что где-то э, быстрый раунд, это меньше минуты на раунд. Э, размеренный, это плюс-минус минута. Ну, минута там 10-20, да. А здесь же ж 10 минут на 15 раундов. Кому не сложно там посчитайте, если вам, конечно, интересно, но мне кажется, что это все-таки медленный стиль Counter-Strike. Саня, X нажми, включи подсветку игроков. Так она же включена. Ох! Господи, боже мой, а когда я ее выключил? Странно, а что это она выключилась? Я же вроде X не нажимал. Очень странно, но в любом случае большое спасибо, Андрей. 9-5. 9-5 и 3 в 3 ситуация. Острейшая ситуация, которая э жесточайшая. Жесточайшая история. <свык> Рипчик! Хотел сделать красиво, получилось, видимо, как всегда. Забрал все-таки Атлантика, но Атлантик перед смертью бомбу успел поставить. Вот этот момент как, как раз-таки гораздо важнее. Таймер теперь работает на игроков атаки. И позиционный пере... перевес теперь уходит на сторону Олегов. Респект Рипчику за руин. Максимальный руин раунда своему коллективу. 9-6. А вот теперь Атлантик пишет, что Турик не в приоритете, потому что... Не удалось выиграть первую половину Сначала он говорил, что соперники боятся А теперь Турик не в приоритете Я постоянно слышу такие штуки Звучит это как оправдание, конечно Ну, ладно, я никого ни в коем случае, конечно Не хочу ни в чем обвинять Но есть подозряшечка Есть подозряшечка в том, что Это отмазочка Если Турик не в приоритете То я считаю, конечно, на такой Турик регаться То, в общем-то, и тогда и не стоит Зачем играть в турнире, в котором, ну, тебе не важен результат? Игра ради игры бессмысленна в принципе. Играть надо как минимум хотя бы ради победы. Получать удовольствие от процесса надо не в играх, а в чем-то другом. Например, от жизни. А игра придумана... Не зря же в игре есть победители, проигравший. В игре всегда должен кто-то победить, кто-то проиграть, и это и задача. Выиграть. Ну, пока что у нас пауза. Кто ее взял конкретно сейчас, я не знаю. Кто-то взял. Кто-то... Кому она нужна? Кому-то эта пауза нужна однозначно. Вот со мной согласен Али. Али, респектулечка. Потому что я считаю, что эта позиция, которую я сейчас озвучил, все-таки правильная. И э, вы, значит, придерживаетесь правильной позиции. Респект вам. А, ну что, вторая половина сейчас начнется. эго Трипин в атаке, Олеги обороняются. И как интересно Олеги будут обороняться. Вот что мне интересно. Как атака они показали себя, команда... В жизни тоже есть победители, есть проигравшие. Ну нет, ну я понимаю, понимаю. Но в жизни... <кхем> Гораздо проще договориться в каких-то моментах. То есть в жизни не все упирается в соревновательный режим, да. В Counter-Strike в этом плане все гораздо проще. Типа в жизни ты можешь найти компромисс, так сказать, да. Н найти какую-то среднюю точку. Которая будет удовлетворять хотя бы половину интересов твоих, половину интересов твоего оппонента. Ну и как бы это, этот консенсус уже позволит э, не считать ни одну из сторон про, проигравшей. Да, победителей в этом и не будет, но и проигравших тоже не будет в таком случае. Э, ну а самое главное, конечно, опять-таки, консенсус, разговоры-разговоры, разговоры-разговоры. А в игре все просто, здесь нельзя в сыграть, вот в чем дело. Поэтому в игре важно победить, а в жизни можно где-то... Кое-как, кое-когда-то и уступать на самом деле. И порой идти на уступки это не проявление слабости, а наоборот проявление силы как раз таки. Понять, что ты здесь не прав и стать заднюю, так сказать. А, ну что, какая-то затяжная пистолетка, вот ей-богу, шумят эго везде, где только могут шуметь, но пытаются продавить позиции под точкой, а как бы это парадоксально не было. В девятку взбирается Доги, здесь его отправляет на лопатки ксанакс минус от Антоксиса, ну и очевидно, конечно, что теперь у нас будет выход на точку А, здесь на дальней дистанции Юспы, Юспы, и снова Юспы пытаются работать, а, косяк, находясь в сайте, забирает Дёрти Майнда, попытка поставить бомбу. Фейк, фейк, попытка поставить бомбу на самом деле не хочет ставить бомбу. Косяк, он пытается нас обдурить. А вот теперь уже постановка. Ну что, бомба установлена, атака Майселф находится на девятке, косяк в сайде. Ух, ух, ух, одной пулькой. Одной пулькой минус от атака Майселфа. Затыкал, затыкал косяк, и тут атака Майселф десантируется вниз и спасает тиммейта. Вот это... Командная работа, хочу сказать. Эго Триппин забирает пистолетку. Экономика плюсом. У Олегов экономика минусом. Но у Олегов есть плюсиком. Таким большим, жирным плюсиком. Это безусловно наличие сильной стороны за спиной. Герман, приветствую. Ну а сейчас... Действие через улицу от Эго Трепин. Ну, с фармилками и калашами, я думаю, не должно быть каких-либо сложностей с проходом через улицу. Попал в косяка, попал Заев. И Жаль, я, честно, надеялся на какой-нибудь просто сумасшедший выстрел в голову. Джамал скучает по 1.6. Да я тоже по ней скучаю, на самом деле. Давненько не было ее. Антоксис минус Ксанакс и постановка бомбы на базе Б. Ничего, опять же, в этом удивительного нет. Все так, как и должно происходить. Заев выжил. Этро выжил. Но обратите внимание, опять же, на лайфбары. 9-12. Там, кстати, Этро может сгореть, если сыграть неосторожно на вилке. Но я думаю, Этро в такие ловушки не попадается. Кстати, со скаута еще и умудряется забрать доги. Но погибает Заев. Для игроков атаки сейчас, конечно, приоритетом является не позволить засейвить девайсы своим соперникам. То есть не отдать... Ни одну из своих фармилок. Антоксис. Первый, второй и, бесподобно, квадрокилл по итогу в этом раунде. Бомба взрывается. Игроки атаки выживают в полном комплекте. Ну, кроме одного из них, который погиб до этого в результате перестрелки. Не успел заметить кто? Рипчик, что ли? Ну, 11-6. Итог, в общем-то, был предсказуем и понятен. А сейчас такой, ну, форс. Наверное, все-таки форс. Девайсами это назвать нельзя. 2 мп 9 И парочка пистолетов. Минимум раскидок и два армора на команду. Но ну, очевидно, что это, конечно, не поворачивается языком. Язык не поворачивается, называть это каким-то форс-баем. Uh, это просто вообще эко, блин, с uh, двумя МП-шками. О! О! Атлантик! Бесподобная игра на 5-7. Дабл настрелил, просто. Ну, ультра, ультра замечательно. Ой, Dirty Mind. Отличный момент сейчас был сделать дабл кил, Но не удалось. Молик. Молик, который должен был заставить игрока атаки открыться с правой стороны. И Дёрти прекрасно понимает, кстати, что его заставляют открываться справа. Поэтому берет и открывается слева. А, какой хитрец, да? Но по таймингам уже, конечно, никого не замечает. Два в два. Uh, Но ну теперь уже основная проблема в том, что девайсы, которые были сейчас выбиты на улице, могут достаться игрокам команды Олег. И эго в таком случае могут раунды проиграть. Поэтому им бы по-хорошему надо было бы задуматься о том, как бы пойти пострелять. А не пойти поставить бомбу и выиграть раунд. Потому что здесь, э, мне кажется, лучше раунд заканчивать перестрелкой. Но, с другой стороны, опять же, понимая позицию Олегов, Олеги делают грамотно. Зачем-то вот непонятно, зачем сейчас была скинута МП-шка. Ну, видимо, Дерте э, предпочитает сыграть на дигле, нежели на МП-9. А у Ксанокса, по сути, цз -шка, которая, ну... Э, бестолковый девайс. При подобной ситуации Ну, бомба устанавливается уже Установлена на точке Б в очередной раз Сейчас из секрета повалят Игроки обороны, ну тут атак Майселф Забирает первого и в паре с Антоксисом Забирает второго, вот и опять-таки Я пытаюсь выбрать Сильнейшего игрока между атак Майселфом и Антоксисом А они... Постоянно вдвоем остаются тащить клатчи. И оба постоянно очень круто отыгрывают эти клатчи. Поэтому сложно вообще что-то делать Они, кстати, оба занимают почти с одной и той же статкой э -э Первые две строчки Боже мой Так, у Олегов я выделял Заева и Этро Вот Этро на третьей строчке находится Заев прям, безусловно, пока на первом месте идет Ну, счет 12-6 Собственно, полноценный девайсный раунд все-таки случился у команды Олегов я очень хочу верить в то, что это далеко не последний их девайс раунд Они сейчас попытаются дать, ну, хоть какой-то камбэк. Во всяком случае, все перспективы открыты к этому самому камбэку. Ну, ну как бы вот. Перспективы есть, но ими еще надо как-то уметь пользоваться. А, залетают гранаты под девятку. Там чудом выживает Этро после промаха со снайперской винтовки. Ну, а Дерти Майт, который попытался поджать, собственно, не выживает. Ксанокс. Айда, ксанокс! Айда, при... Айда, принял. Но не заметил атаку Майселфа. Атака Майселф выживает. Два в два ситуация. Ну, здесь, скорее, конечно, проблема в том, что у Этро есть снайперская винтовка. Она тут не совсем, наверное, к месту была бы, если бы не позиция атака Майселфа. Потому что Этро будет открываться с вилок, и как раз-таки дальняя дистанция это то, что нужно снайперу для того, чтобы забрать своего визави. Тем более, есть абсолютно 100%... 100%... Как так получилось? Этро выстрелил и промахнулся, и вместо того, чтобы забрать за Игрок атаки взял и расстрелял Этро. Прикольненько. 12-7. А 12-7, в свою очередь, означают минус экономика с атаки. И вот здесь, конечно, появляются небольшие вопросы у меня лично по отношению того, как Эго Триппин оценили сейчас возможность своего байраунда. Ну, типа, две мак десятых Дигл, Калаш и АВП. Я не буду говорить, что такие раунды не заходят, но побольше, наверное, все-таки степени... Данный, да, данный раунд это немножечко, как я считаю, неадекватно Ну, типа сейчас просто лишить себя экономики полностью, впоследствии еще одно эк провести Ну, сейчас Этро просто, смотри, закроют Минус раз Позиция у Этро, ну, слишком хороша Контрить его может только АВП от Атак Майселфа но так можно просто и не открываться под это АВП Доги проигрывает перестрелку с Ксанаксом Ну а Этро продолжает просто в наглую пушить соперников И Между прочим, та самая снайперская винтовка все-таки законтрила Но выжить здесь будет определенно не вариант В прыжке красиво очень ставит хэдшот Заев 12-8 Очень непростой матч как для одной команды, так и для другой Но повторюсь на кой черт была куплена АВП в предыдущем раунде? Две маг десятых На что вообще надеялись Сега Триппин, понимая, что у их оппонентов полноценный бай будет? Что там? Ну Что там можно было ловить? Открываться на вражескую м с МАГ-10 через полкарты или как? И при этом еще и этот форс-бай был реализован, что парадоксально, медленно. Вот сейчас с пистиками играют быстрее. Более быстрая игра, более жесткая игра. Как вы видите, разменялись уже в плюс. То есть, почему в предыдущем-то раунде было медленно? Вот это я не понял. 13 хп у Антоксиса, Доги 100 хп, ну, Доги с калашом. А Доги, молодец, спиной стоит к сопернику. Антоксис один против двоих. Ну, тут не тащибельно, не играбельно абсолютно эта ситуация. Были близки, но с точки зрения экономического раунда сыграно Хорошо. Самое главное, что, так сказать, поставили бомбу. Спасли денежку себе, да? А так Myself, кстати, по-моему, вообще на это сейчас, да, прям вот резко одной кнопкой закупился. Потому что были деньги, и прям просто за долю секунды нету. Я просто хотел посмотреть, у кого сколько денег на кармане было и не успел увидеть сумму Атак Майселфа. Потому что, я, ну, я так понимаю, 4700 было, потому что было написано минус 4700, а у него на руках 0. Ну, ладно, это не столь важно. Важно, что сейчас обоютный девайсный раунд. Без снайперских винтовок для Эго Триппин и с одним АВП у команды Олег. Разница сокращена до трех матч-поинтов. Типа надо, ну, аккуратно играть, да, вот сейчас... Не совсем аккуратно было сыграно косяком, да и Ксанокс тоже, как говорится, не без медалей, не совсем тоже чисто отыграл свою позицию. Ну и как результат, фактически, получился размен. Где наши аватарки? Какие ваши аватарки? Ваши аватарки такие, какие у вас аватарки стоят. А Минус от Дёрти Майнда. Подоги, как вы можете заметить. И вновь э, хочу заметить, опять же, что. Ну, ну, слабая атака у Эго Триппин. Ну, вот беззубая, знаете, я вот так скажу. Она не слабая, она беззубая. Где агрессия? А, где давление на какие-то точки? Ребята прекрасно знают, как раскидывать те или иные позиции, но прекрасно не понимают, что сейчас их может спасти только дерзость! Дерзость и только дерзость. У нас другие Подтягивается же автоматом со стима Как-то странно, что у вас другие Ну, только если вы поменяли прямо сейчас Перед матчем, тогда, да Тогда они не обновились Ну что, антоксис 1 в 2 Фишечные дымочки Под эти фишечные дымочки Десант вниз, где вообще антоксис-то? Оп, минус первый и нет минус второго. Ну, попытался Антоксис. Сделал все, что мог. Три минуса и так от него в этом раунде. Утром поменяли. Ну, значит, сервера как бы обнови после нюка худ. Так вы утром, если поменяли, смысл обновлять худ после нюка? То есть, получается, вы поменяли тогда не утром, а перед нюком? Как бы не сложно. Пожалуйста, я могу прямо сейчас его даже обновить. Вот. Обновить. Обновил. Аж Олеги С Слетела верстка аж Вот, вот, пожалуйста, обновил Ам... И И Олеги Где, где, где Крутые аватарки Олегов Видать Видать крутые аватарки Олегов Совсем Вот так вот Так, ну что, у нас пауза Очередная з Для каких целей вообще сейчас эта пауза берется? Она, по-моему, полностью бессмысленна, что для одной команды, что для другой. Даже, я бы сказал, для Олегов она губительна. То есть это может быть тактическая пауза от Эго Триппин, но результат-то какой? Никакого. Никакого результата не может быть от этой паузы. Короче, ладно, забейте. Ждем. Кстати, согласен с Андреем. Какие аватарки играйте, ты full фокус должен быть, а не на стриме сидеть. Согласен полностью, согласен, да. Не нужно распылять свое внимание и на стрим, и на игру. Надо определиться, где ты. Либо, типа, ты стримчик смотришь во время перерыва, либо с ребятами обсуждаешь, как вы выигрывать матч будете. А потому что пока надо камбэчить еще. Камбэк только из Real, Но он еще не совершен. Пять калашей вновь, и я не знаю, бай, можно ли назвать это баем последней надежды. По раскидкам достаточно глухо. Ну, Заев чуть-чуть э, приостанавливает выход, забирая атаку Майселфа. Косяк дает разменный минус. Ну, а Этро... А Этро, это Этро. Серьезно, еле-еле втроем расстреляли снайпера, который даже почти не двигался. Забавные действия сейчас какие-то от команды Эго и убежали на А. Выбили соперника с выхода на точку Б и убежали на А. Хитрость. Это хорошо. Но это, не сказать, что это непредсказуемо. Есть минус один. Ну и труп. Двуххэповый, без пяти секунд труп. Опять же повторюсь. Без зубы Е. Ребята из команды Эго Триппин. При всем уважении, ребят, категорически не хочу никого обидеть. Но это не атака. Это не атака а от слова «вообще». Я уже много раз всегда говорил, да, все пересмотрели за какими-то профессионалами, которые э, обожают просто играть слоу-раунды, э, играть медленно, медленно, медленно и грамотно так с чувством, с долгом, с расстановкой занимать различные позиции под выход. Но, блин, 90% людей, которых я комментирую, ну, не умеют в такие раунды. Вообще они не умеют в медленный КС. Где агрессия? За что любят атаку? За то, что вот! На ноге вышли, заняли, и все. Нет, они накинули дымы, сидят, ждут. Дым чуть ли не с респауна можно выкинуть, блин, было. Окей. А, антоксис. Минус по Заеву. И самое время уйти на точку А. Ну, это я, конечно же, шучу. Ну, просто как в предыдущем раунде. Отсылочка. Цените отсылочку. 3 в 2. Минус от Тетра, со снайперской винтовки. Доги. Где Доги? Почему не работает вместе с тиммейтом? Короче, поплыли Эго Трипин абсолютно по течению. Честно слово. Жаль, просто жаль. Ребята, они же э, бездействием своим в рамках э, игры в атаке. Продемонстрируют себя, как бы, ну, распишутся в собственной беспомощности Сильная сторона за Олегами, Олеги просто играют от приема Эго Триппин должны, наоборот, ну, сейчас как-то поражать Удивлять Агрессировать Атаковать Они сидят Во, смотри Антоксис еще только с респауна выходит 30 секунд, блин, раунда прошло, Антоксис только с респауна выходит Ну, куда это? Как я уже говорил, есть люди, которые С респауна на шифтах выходят Вот вы представляете, насколько это Параноики, они думают, что их с респа слышно А сейчас, смотри, вот это 12-13 В пользу Олегов Важно, в пользу Олегов Н Я не верю, что медленный раунд У Эго Трипен зайдет, ну не верю Ну что, пытаются. Пытаются. Этро. Находятся сейчас на улице. Да и вообще, уже судя по уровню шума, несложно догадаться, что выход последует на точку А. Ну вот. Ну, не хватит маг 10 то на победу. Одного, во всяком случае. Было близко. Вот гг 13-12 в пользу Олегов, а? Кто был здесь прав? Да потому что не зайдет. Не зайдет. Нужно просто пару раз выйти быстро, вдумчиво и аккуратно. Ну, именно быстро и аккуратно это, конечно, не равняется. Очень тяжело выйти быстро и аккуратно. Но пока вы бежите до точки, надо 55 раз придумать, как добежать и как кто что будет занимать. Ну вот смотри, давление на Б, однозначное давление на Б. Во! Вот, потушили молотов, пошли дальше без остановки. Минус Паксаноксу дали. Нихера себе, простите, я по-другому даже сказать не могу. Антокси, с прыжки, черт возьми, дал хедшот под девятку. Вот, установлена бомба. Буква А. Агрессия. Да при прочих равных, блин, это было бы просто элементарно все сделать. Ладно, боксим. Сейчас теперь самое главное просто удержать точки, да и все. И сложностей-то никаких нету. Ну вот размены. Ну размены сейчас не нужны игрокам обороны. Ну а уж минус от Антоксиса, в принципе почти хоронит раунд. А, в соло остается Заев. Ну Заеву здесь банально уже даже не по таймеру выиграть. А, так что... Так что успеет ли покинуть? Не успеет. Не успеет вообще. 13-13. Вот... То, о чем я талдычил, да, э, весь, всю вторую половину. Винстрик в 6, в 7. 7 матчпоинтов, 7 к ряду взяли игроки команды Олег, пока Эго уверенно думали, что их медленный стиль атаки хоть сколько-нибудь работает. 7 раундов потребовалось на то, чтобы у парней глаза открылись на происходящее. Почему так долго? <laughs> не знаю. Ну, сейчас какой-то раунд под какую-то точку Б. Под какую-то, да, в самом деле. Под какую бы. Вот даже сейчас еще каменчик прилетел. Минус от косяка. Вот опять же, гурьбой. Здесь, понимаете, не надо придумывать велосипед и пытаться сделать, типа... Мы сверхкрутая атака. У нас там страдки, раскидки... Пятером вышли, запушили, это работает. Этого достаточно. Не надо придумывать то, что не будет работать. Ну вот сейчас-то зачем уже пушить? Теперь, смотри, теперь они остановиться не могут. Похоронная хаешка от атак Майселфа и 14-13. Я просто... Я просто поражен. Почему вот то, что находится в воздухе, и все все прекрасно должны были и так понимать. Но потребовалось на это, блин, 7 раундов. Жесть. Бро, не нервничай из-за такой игры. Согласен с тобой, что в КС медленная атака — это само приговор. Бека приветствую, во-первых. А во-вторых, спасибо большое за поддержку. Но это, уж так... Не, я не считаю, что атака медленная будет проигрывать. Просто есть соперник, против которого медленная атака работает. А есть соперник, против которого медленная атака не работает. И сейчас на экономическом раунде от Олегов Олеги пытаются... Uh, просто уже подпушить сами своих соперников Аркада под железку не сработала Под железку, простите, под радио uh, И, естественно, атака В лице Эго Триппин Что делает? Такой раунд они уже, между прочим, разыгрывали И, в принципе, он тоже мог бы читаться достаточно неплохо uh, В каком плане? Они влезли на девятку И... Оу... Oh. Ой, Заев. Но Заев не, переда... не перестает меня радовать и удивлять. Ну, действительно, очень крутой игрок. Очень крутой стрелок именно с АВП. Ой, с АВП, простите. С Дигла. С Клаша пуляет. Будь здоров. Короче, респектом. 15-13. Экономика восстановлена. Да, не полностью, но хоть насколько получилось, Олеги могут сейчас выводить на оверы. Это основная задача Олегов, поскольку 15-й раунд они все-таки своим оппонентам отдали. 29-й раунд встречи. Открывается скрип, и из скрипа сразу влетает минус в мейн. Сразу влетает в минус... Я понимаю. <свы> Бомба установлена. Ну что, Ксанакс. Из дымов. Из дымов очень опасно, очень опрометчиво. Рядом есть соперники, Ксанаксу нужно подождать... Ну нет, блин, времени, надо идти помогать товарищу по команде И нет, и снова нет В мейн просто тупо не зайти С девятки Этро 16-13 Ну, подводя итог первой карты, просто скажу 7 раундов потребовалось команде Эго Триппин Для того, чтобы понять, что чем быстрее они будут действовать, тем быстрее они выиграют. Вот и все А чем медленнее, тем быстрее проиграют Идем вторую карту чекать, дорогие друзья.